Конкурс для пятерки. Крыс хвост. Аминь. Okay, радио Hey, like K-A band, radar speed camera ahead, drive safely. K band.